Всем привет! Сегодня будем заготавливать на зиму пикантный пряный кисло-сладкий соус из слив. Этот соус сделать легко и просто, а получается очень вкусно, ничуть не хуже, чем в ресторане. Такой сливовый соус идеально подойдет к любым мясным блюдам. Для приготовления нам понадобятся сливы, сахар, соль, приправа карри красный острый перец, черный перец, сухой чеснок. И немного питьевой воды. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Первым делом удаляем из слив косточки. Сливы желательно брать спелые, мягкие, из которых хорошо удаляется косточка. Разрезаем ножичком и убираем косточку. если у вас сливы такие из которых плохо удалять косточку можно замочить их на ночь обычной питьевой водой комнатной температуры и тогда косточка будет отставать намного легче сливы я уже очистила от косточек вливаю теперь немножко воды Совсем чуть-чуть миллилитров 100-150 на дно, чтобы сразу, когда будут сливы нагреваться, не пригорели к дну. И отправляю на огонь. Пока сливы нагреваются, огонь можно сделать немножко выше среднего. В процессе сливы время от времени мешаем, чтобы они не прилипли к дну. И когда вода закипит, убавляем огонь и будем тушить на медленном огне 20 минут, пока сливы не станут мягкими. Пока сливы варятся, стерилизуем банки и крышки. Крышки заливаем крутым кипятком. А банки отправляем в духовку. Переворачиваем баночки на решетку вверх дном, включаем 100 градусов и будем... Так их там выдерживать минут 7-8 до полного высыхания. Крышки выдерживаем в кипятке 3-4 минуты, а затем выкладываем их на полотенечко, чтобы они просохли. Прошло 20 минут. Наши сливы хорошо уже сварились, стали мягкими, пустили много сока. Выключаем теперь огонь устанавливаем где нибудь где будет поудобнее работать и превращаем сливы в пюре с помощью погружного блендера вот такое однородное пюре должно получиться если у вас нету погружного блендера можно протереть через сито сливы в таком случае даже косточки не придется извлекать сразу сварили сливы и протерли через сито но я пользуюсь блендером поэтому косточки извлекаю сразу теперь в сливовую массу добавляем соль сахар приправу кари, черный перец красный перец и сухой чеснок хорошо все перемешиваем и отправляем опять на огонь ждем пока закипит при этом время от времени перемешиваем как только соус закипит убавляем огонь до минимального и варим ровно 10 минут не забываем помешивать Прошло 10 минут. Наш соус уварился уже. Стал такой немножко уже густой. Вот такой получился. Выключаем огонь и будем закрывать. Вот такой у нас красивый соус получился. Сейчас он еще... Жидкий, но когда остынет, он становится густым. Готовый соус разливаем по стерильным баночкам. Баночки должны быть сухими обязательно. Наливаем соус до самых краешков баночки. крышкой чтобы хорошо закрылась крышечка надо ее в противоположную сторону немножко провернуть а потом закрыть хорошо так чтобы крышка перестала крутиться. закрытую банку сразу переворачиваем вверх дном и продолжаем так пока весь соус не будет в баночках оставляем банки в перевернутом состоянии до полного остывания накрывать ничем не надо вот и все очень вкусный сливовый соус на зиму готов приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал